Доброго времени суток! Вы с любовью из моего домика в деревне. Я получила сегодня посылочку с корнем Пасконника. И трудно передать мои чувства. Сбылась моя мечта. У меня поселится высокорослый красавец Пасконник. Спасибо, Юлечке с канала Цветоводы всех стран объединяйтесь. Это она и прислала мне корешок Пасконника. Все прочитала, изучила об этом многолетнике. Буду ждать приживаемости, роста и цветения красивого и очень неприхотливого растения пасконник. Неоправданное, забытое, эффектное растение пасконник в последние годы набирает популярность в садовом дизайне. Благодаря тенденции приблизить искусственно созданные ландшафты к естественным растительным. Это крупное травяное, травянистое растение из семейства сложноцветных. Является хорошим медоносом и прекрасно переносит холодные зимы. Посконник предпочитает солнечные участки с землей. Такое растение можно посадить на берегу водоема или в Миксборде, с помощью пасконника можно прикрыть неприглядные постройки или забор, учитывая крупные габариты зимостойкого многолетника и расположить его лучше на заднем плане или в центре композиции, если она обозревается со всех сторон. Можно посадить пасконик и в композиции с крупными кустарниками. Для посадки многолетника потребуется довольно обширная площадь, так как он достигает высотой 1,5 метра и примерно, примерно в ширину займет 1 квадратный метр. Земляная смесь подойдет рыхлая, плодородная, в меру влажная. После посадки пасконик желательно замучировать и организовать систематически. Вот наилучшим временем посадки является это конец весны, начало лета. На одном месте пасконик живет 8-10 лет. Пасконик довольно неприхотливый и очень живучее растение. Для благополучного развития и пышного цветения вполне достаточно будет трех подкормок минеральными удобрениями. В начале вегетации, перед цветением и осенью, перед зимовкой. К концу садового сезона побеги пасконика следует обрезать, оставить над землей на 10-15 см. Желательно проредить кукост, удалить тонкие ослабленные стебли. Пасконик хорошо подходит для смешанных посадок, так как он не агрессивен по отношению к другим видам. И он будет хорошо смотреться с представителями своего семейства. Такими как и рубеция, галардия. Главное чувство меры. И соизмерять посадки многолетников с габаритным участка. Если вы хотите дополнить свой сад эффектным, мощным и относительно неприхотливым растением, то найдите место для пасконика. А я уже нашла. Вы были с любовью из моего домика в деревне. Мир вашему дому.